Друзья, всем здравия! С вами на связи Денис Залевский. Гуляю по лесу. Смотрел состояние лыжной трассы. Сегодня пойдем кататься на лыжах с детьми. Вот прохожу. Тут вот у нас трасса проходит. Вот, там она пошла. Туда. Ну, тут такие у нас эти по катушке. Лыжная база там неподалеку находится. И возле лыжной базы находится э, земельный участок, на котором планируется э, значит, постройка э, как сказать центра здоровья, в котором Будет также располагаться клиника капилляротерапии терапии доктора Ведова. Ее, то есть, я пока никаких грантов на нее не получал. Делать буду это все своими силами. Ну, в принципе, как и задумывал. Вот, ну, если получится у меня вдруг выиграть какой-то грант, то будет еще лучше. Вам напоминаю, друзья, что... Сейчас в клубе проходит акция, лотерея, розыгрыш, как угодно можно назвать. Вы покупаете для себя, для своей семьи, 7 баночек гигидрокверцитила. Это порошок, вытяжка из корней лиственницы даурской, который при его приеме улучшает состояние ваших капилляров, и многое-многое другое еще делает. И, соответственно, приобретая эту продукцию, вы получаете себе лотерейный билетик. И как только набирается очередная сотня участников, проводится розыгрыш среди этих 100 человек. И какой-то счастливчик получает себе полмиллиона рублей на открытие э, клиники капилляр терапии доктора ведова в своем городе вот. и э, уже <смех> Откры... открылась такая клиника э, в твери на данный момент э, красноярский офис у нас выиграл в этой лотереи и сейчас э, уже получили они себе все необходимые инструменты э, Значит, тренируются, и в начале января мы поедем к ним в гости на открытие официальное открытие клиники капилляротерапии в Красноярском офисе на Баграда 12. Но еще какие у нас новости? У нас в планах запустить минимум десяток таких клиник в различных городах. И движение в этом направлении идет очень-очень замечательно. Друзья, благодарю вас за внимание. Все вопросы можете задавать мне по контактам, которые расположены под этим видео в описании. До новых встреч!